В Ванкоин существует два вида верификации. Один вид верификации для того, чтобы получить Ванмастер карт для вывода своих средств на карту, который вы можете пользоваться в любом банкомате. И второй вид верификации на внутренней бирже Exchange для продажи Ванкоинов. Мы начнем рассказ о первом виде верификации для получения Ванмастер MasterCard. Для этого вы заходите в бэк-офис, проходите в раздел OnePay, потому что карта будет выдаваться от системы OnePay. Нажимаете на логин, вписываете адрес вашей электронной почты и пароль. Попадаете в систему OnePay, дальше вы выбираете раздел верификации и вам предоставляется возможность загрузить ваши документы. Смотрите внимательно, нужно загрузить три документа. Первый документ – это идентификация личности, то есть это должен быть либо паспорт, либо водительские права, либо какое-то удостоверение, если вы получаете какую-то социальную помощь, то есть принцип здесь всего-навсего один. Должна быть фотография в первую очередь, обязательно чтобы в этом документе латиницей было прописано ваше имя и фамилия. То есть те имя и фамилия, на которые вы открыли аккаунт OneCoin. Это очень важно. Поэтому, если у вас есть заграничный паспорт, там, как правило, с одной стороны прописывается на языке вашей страны, ваше имя и фамилия, а с другой стороны на английском языке. Это самый идеальный вариант, если у вас есть заграничный паспорт. Если у вас нет заграничного паспорта, подойдут водительские права, либо подойдет какое-то удостоверение личности, в котором есть ваша фотография и латиницей прописано ваше имя и фамилия. Загружать нужно всего один документ. Для этого вы нажмете, я сейчас не буду этого делать, потому что у нас загружено, я просто использую аккаунт другого партнера, чтобы показать, как туда сюда пройти. Вы нажимаете просто-напросто вот сюда на эту кнопочку Add Files, то есть добавить файл, нажимаете сюда. И выбираете документ, который вы подготовили. Следующий документ. Документ, который подтверждает ваше место проживания. Вы знаете, что в вашем профиле вы заполнили ваш адрес проживания. Поэтому сейчас наша задача вторым документом подтвердить адрес вашего проживания. Это может быть банковский документ, в котором написан адрес вашего места жительства. Это может быть... Распечатка из кредитной карты, либо это какой-то счет за коммунальные услуги. Пожалуйста, посмотрите, если у вас есть документ, которым вы можете подтвердить ваш адрес, который будет вписан тоже латиницей, либо на английском языке. Если у вас нет никакого документа, который бы мог подтвердить, самая простая рекомендация. Откройте в любом банке счет, положите небольшую сумму денег и в этот же момент подойдите к оператору и попросите, что вам необходимо предоставить документ, в котором будет написан ваш адрес на английском языке. Любой банк в любой стране предоставляет по вашей просьбе за небольшую дополнительную оплату такой документ, на английском языке, вне зависимости от страны вашего проживания. То же самое, вы подготовили этот документ, вы его загрузили. Желательно все три документа подготовить и одновременно загружать. Третий документ – ваш банковский статус. Как правило, это загружается документ, который вы тоже попросите в своем банке о движении на вашем счету. Либо справка о том, что вы являетесь владельцем этого счета. То же самое. В любой стране за дополнительную оплату подойдите, пожалуйста, к оператору вашего банка и закажите этот документ на английском языке. Это может занять от одного до трех рабочих дней подготовка такого документа, тоже за дополнительную оплату, но такой документ обязан предоставить любой банк. Поэтому, когда у вас подготовлены все эти три документа, вот тогда вы выполняете вход на эту страницу и загружаете все эти три документа. После этого вы можете периодически заходить и следить за вашим статусом. Как правило, верификация занимает до четырех недель. Вполне может быть из-за большого количества участников OneCoin это может занять еще немножко больше времени. Следите, пожалуйста, за вашим статусом. И если после четырех недель вы не видите статуса верифицирован, вы можете обращаться в службу поддержки, адрес которой я оставлю в конце этого видео. Переходим ко второму виду верификации для торговли ванкойнами на внутренней бирже One Exchange. Итак, нажимаем на кнопку профиль, нажимаем дальше вот на эту кнопочку и видим, что нам предлагается загрузить два документа. Один из них – это идентификация вашей личности, то есть паспорт с вашей фотографией. Соответственно, то же самое латиницей должно быть написано, поэтому это один документ. Второй документ, который будет подтверждать место вашего жительства. Опять же, вы можете использовать те же самые два документа из трех, которые вы подготовили для получения One Mastercard. И здесь тоже все очень просто. Нажимаете на «Обзор». И будете загружать один из этих документов, опять на обзор, второй документ. И после этого нажимаете на кнопочку «Save» — «Сохранить». Та же самая история. До четырех недель берет момент верификации. Только после этого времени, если вам позволяет статус вашего аккаунта, что вы уже можете торговать на внутренней бирже Exchange, вы будете верифицированы и выполнять операции по продаже банкойнов. Если у вас возникли какие-то проблемы, или вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки OneCoin. У вас есть внизу кнопочка «Контакт», или вы можете войти по адресу, указанному сейчас наверху экрана, и выбрать «Отдел русской поддержки» и написать на русском языке вашу проблему, с которой вы столкнулись. Отдел поддержки отвечает достаточно быстро, но, как правило, они имеют право отвечать до 72 часов. По нашему опыту в течение суток в рабочее время они отвечают. Поэтому не стесняйтесь самостоятельно, даже без спонсора, задавать ваш вопрос на русском языке, и вы получите ответ на русском языке. Всего доброго, успехов, до встречи в следующих обучающих видео. Пока!